И всем привет, с Макс Риск, но обновление в игре Edge Waves. Я нашел еще один сайд рассказывается рассказывается. Итак, рассказывай, что тут добавляется. чудовище малыш, космос может получить в событии бесплатно. Это у нас уже бесплатно. Так что еще будем получать бесплатный космос, уже данный ролик записывал по теме ссылка в описании. Так, набеги и пери. Ждут у вас движухи банда из одного клана теперь может сражаться с друг с другом. И реально не могу сражаться. А я так думал, почему так сделали? А вот обнова новое. Новый центр банды. Для его улучшения требуется определить предметы. Элитные члены банды смогут сражаться и занимать здание Так, давайте откроем, что прям уже по-быстрому оно открывалось. А мы тем самым. дочитаем Ой, ой, ой, что издел блин, ничего происходит. Вас как там что-то я не в курсе. А, у вас огромный экранчик. Так, все, вроде уменьшил, как там вот все нормально. Элиты члены банды смогут сражаться и занимать здание, претендуя на место вождя клана. Окей, ну, уже понятно. Помни, поменяли внешний вид обезьян мутантов. Правила сложности и награды, а также удаление босса. Панда теперь могут занимать руины, оптимизируют интерфейс процесса. Ага, все ясненько. Сейчас тогда мы узнаем. Так и открыл сайт, то же самое вроде бы. Путь Панда получаешь бесплатно, малыш космос бесплатно. Вот это самое главное, как я понимаю. Тут тоже также есть 0.17.1 версия, но мы записывали 0 0.17.0.17 ну и 0. и там был обезьяна я не успел поэтому добавили новую версию 0.17.1 наверное обратно я не успел и давали еще новую версию прям вчера 0.17.2 и обратно говорят малыш космоса есть так друзья если реально то будет очень классно определите обезьяну лезть операция влезть вот скажите, что из операция влезть? А ну-ка, за вопросом. Соберите продлители в общем сложности 12 дней. Заходите, заходите в игру 8 дней подряд, чтобы каждый день в течение событий получать ценные награды. Окей. Операция взлет. Только скажите, а где мне бесплатный герой найти? Где? Я прошу за бесплатным героем. Вот, вы же меня говорили вроде бы. Может быть, нужно высокий ранг иметь? я сейчас не тот аккаунт но тоже он хороший кстати ну то так прокачать все значит кто не знает как мы там прокачиваемся нажимаем сначала нам нужно качать городской совет потому что самое главное все 20 минут все качается значит всем можно уже и брать сколько воинов скоро 9000 будет смотри смотри и скоро 9000 вайт где наберем их хопано и блин ну когда будет 9000 воинов так, что ж я прокачаю? Да, хоть что-нибудь. Так, так, так, Советы смотрим, бесплатные карачки собираем. Ну, я показывал некоторые штучки, прикольно. Вау, суббота, 19. А воскресенье это самое главное. Там ежедневный рад, там может быть, до 500 этих вот железных. Я один пропустил, второй пропустил. 200, 200. Вот блин, я пропускал, пропускал их очень много раз. Так, собираем еще некоторые классные штучки. Ох, ох это что я убийств? Каравани? Это реально я. Я столько убийств сделал. Вот это да, кстати. Друзья, это ошибка какая-то. Сколько? 378? 378. А ну-ка, 379, да, как я понимаю. Может это всего... Чего, блин? Победить сложно. Чего? Почему победить так сложно? Стоп! А что, реально победить так сложно? Ни за каких шансов! Что происходит? Неужели это обезьян самый мощный? Что-то я не понимаю. Наверное, увеличили силы им Раньше мы изично могли побеждать их, а теперь как-то сложно стало. Реально сложно. Посмотрите старые ролики. Вообще я хотя их убивал. А теперь как-то так вот. Каких шансов? Ладно, что ж поделать. Может быть на меня кто на палк? Никто никто об этом мне не говорит, много сообщения. Ваш пропуск. Пункт у игрока. Кто мой пункт забрал? Так, мы получаем ухрадики, очень классное Поражение, поражение. Ну и что, ваш город разведали. При помни. При помощи. Турбы ускорение вы сможете ускорить свои каравани. Пробуйте прямо сейчас. Хорошо, ускорить, да? Вон там. где они там? Ускоряются, давайте. Ускорить! Тихо-тихо-тихо! Ускорить! Какой то звать? Куда, блин? Угнать, разведка! Угнать! Блин, он пропал! Что происходит? о нового нового пришла какая-то нового, нового нового нового капец блин тут мало солдат давай посмотрим какие тут есть солдаты тихо, тихо. обезьяны и машина все все что тут есть и скажите мне где у меня есть бесплатная обезьянка мы же не обещали космос обезьяна ну, ладно ща перезайду возможно не там 28 хэштег урем 5 10 сам мощный нас 10 два туда вот перемещаемся и там вас что получше да такого я не ожидал. как так блин так у нас музыка отстает на ну ковлечить перейти до 13 -го. ща будем качать О, я что-то вижу космические строительные строение вау круто конечно круто помощи помощь блин а чё что не получает и все так так давай открывайся в этом сезоне ракет запущена клан. Нужно запускать прямо в клан. Так, ну вроде подписался на вас, да? Да, подписан на YouTube канал ваш. Ну, давайте. Так я ж вас подписан, алло. Ну давайте только сейчас.. Да, я это так потом заберу, ки. Okay. Вам письмо. О, о, письмо. Так, вот, давай заберем отзывы. Успешного разведка. Сообщение прочитать забрать личное кто я писал лично двойку написал а подарок в общем у них есть соцсети хочу еще раз посмотреть ки у них есть соцсети что был в курсе толком призов вообще шикарно так да, как же посреди соцсети ага, в кон... в Кан в контакты Инстаграм знаю, Facebook знаю, discord знаю, тебе знаю ВКонтакте. А ну-ка ВКонтакте, так у меня там ВПН Друзья, первый раз вижу, я ВКонтакте зарегистрирован, так что Let's Go посмотрим. Так, VPN вот включаем. контакты хочу. Присоединиться к вам. Я в шоке, вы что, ВКонтакте еще там? Русские? М -м, интересно. Давай скопирую там на Google сайт сделал давай скопируйся Покопируем, копируем копирую выбрать все скопировать это ново новой давай же давали соцсети друзья вот это, да еще вам покажу экранчик давай сейчас когда он сопустится тогда могу вам немножко показать так вот так так так так пора запускать бананы В смысле это новый ваш официальный сайт Друзья, ты правда новый? 19, 19 мая. Давно, давно. Вау, я такой не ожидал. Русский? Окей, вступлю, конечно. Так, вот, значит, контакты. Ладно, ладно, показал вам, все. Так вот, жестко, да? Стопа, мне же обещали, так скажем, выдать персонажа Космос. Ух ты, а кто мы, кстати? Так, вроде бы я за черных всегда выбираю, я топо 1 занимаю, вау. Топ-1 на ракете, давай летай, взлетай. Топ-1 по ресурсам всякий интересный. Разгонять что-то, типа то. Мне честь такая выпала. Мне выпала честь, друзья. Сделать космос подход. Давай подходим. Все, марш, телепорт. Марш займет стоп не ну, надо ну, ну, не надо не надо не надо меня там могут убить марш даже марш даже если он долгий реально мы уже все открыли карты мое друзья мы уже зеленого убить сразу так блин уже войнушка начинается синие против черных наших ё мое уже война какая-то пора атаковать и помогать хоть как-то но я смогу помочь уйдем -мо, что это давай оставь его покоя потом хоть прокачивать его давайте я хоть прокачаем ага, ясно нет так нет очень новое обновление показал вам ухнуть но новые сети в контакты реально вконтакты мне интересно сейчас в пен выключи возможно вас лагает так ну я подписан на посту что за такое вот неужели вы уйти в контакты тусите Зайду посмотрю. Капец, что же происходит? То есть теперь о русских уже как-то больше стало. Или вы просто так по фану. Ну реально, есть другие соцсети. По другим. Ну по китайскому соцсети. Почему вы не показывайте? Или нет китайских соцсети? А я бы хотел узнать. тогда хоть солдатов что ли? Солдатов. Также у нас другие ролики есть бесплатно заберем о ту вообще бесплатный легионарко возможно упадет в космос из кейс что-то давай давай везде не давай, давай хочу космос малыш космоса давай, давай давай и новый новый уху у меня новый отлично куротупы куротупы что зря на звезда Вождь. универс атака куротупи каждый очень загадочный обезьяна обязаны, но она он, он ему самая. Далее это все лишь личность скул кор... Она показывает по миру, когда-то он был лучшим учеником Фускаты. Фускаты я его знаю, кстати, этот мастер Фускаты. Вы его знаете тоже. Так думаю, а -а -а, сколько читать Фускаты. И Фуската тоже, тоже решил, тоже та или также. Же решил, также решил сделать его своим наследником и приемником-сыном. Однако жизнь диспециализированного воина, который сражался во имя справедливости не привлекала крутоми. А что, крутоби несправедливый человек? Так, так, так, Крутоби. Он хотел веселиться. Кто хотел? Ты хотел? Что-то в курсе, но больше всего хотел, чтобы всегда можно было лечь и поспать. А, круто обед этот лечь поспать. Этому еще тренировщик молодец. Даже масочку носит. Для этого он начал при... приятель от ты чтобы при прогуливать тренировки. Кто хотел прогуливать? Ты хотел прогуливать тренировки? Ты же мастер по сюрприке нам. так? Ли? В общем, сейчас мы уже типа почитали, потом когда будет время я почитаю полностью, когда буду подготовлены. А то с таким гором это нереально. Так сообщение какое-то. Он а ну как клад. Блин, новый персонаж. Ладно, рамки. Дайте рамки новые. Дайте рамки, нет? Дайте хоть песнаж нового. Разработчики. Ну ч же вы такие обманщики? Вы реально писали и не дали нам не обманивайте я бы конечно не хотел писать разработчикам прям сегодня почему не дали не но если хотите чтобы я разработку лично написал могу конечно показать, что реально я являюсь автором давайте вам даже покажу по быстрому так вот смотрите вот контента я могу здесь вложить данные ролики также могу здесь так, так, уходить уже, уходить уже. Также можете перематывать, там я уже захватил русский приветку. Да, да, привет, да. Э, блин, не, не тут, тут русский, тут русский, к он английский. Почитаем, так главное уже увлекся, как-то уже увлекся. Ну, очень общем друзья, вот, подписывайтесь на канал, хотите чтобы я написал разработчику показать вам, записать его немножко покажу, а чтобы я вам целиком его прочитал. И там у нас была длинная, так скажем, сообщение. Вот, в общем-то, он. Вы его знаете. Смысл, он что меняет тут у нас? Смотрите, вон обезьяна. он тут официальный. В бест обезьяна. Он как там переходится? Так вот, что это выкладывать? Такое вот. Пожалуйста, скажите. Гавень лучше обезьяны, да, был Гавень лучше обезьяны. Э, ватажок Гавень больше обезьяны. мудрый обезьяна. Там всякий писал, вообще интересуется этими. В общем, официально кто не знает. Так, сейчас вам покажу его официальность. Запоминайте его никнейм. А, он тут, кстати, есть. Не, тут есть. Чего-то я не в курсе. Кто из вас нет на работу? Да и вот сюда попался. Вот он. В общем, вот смотрите, это он. Чтобы подтвердить нажимая на ой. Нажимаю на написать сообщение. И все. Так, убрать за... убрать это все. Он не будет довольны. Мои заявки. Ожидание. Отмена. Так, вот эти уже пока. У меня он друзья есть. Пока всем. Да, всем удачи всем пока. Я в шоке просто. Хотите, чтобы написать сказал, где эти малыши космосы? Интересно, что нам он ответит. Ну, хорошо, что хоть дали нам хоть этого, Сансе. Так что я пока все довольны О, там сообщение было. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там было новое сообщение. то да, блин, разработчики. Сообщение новое. Опа, она. н для следующей разработки, строительства. Привет, участник Альянса. Не, я не хочу тебя, добавлять друзья. Пока. Не, я десяток, кстати. Кто я такой вообще? Бегом назад его на базу. На, идите на чуйте. Там он Это игрок не построил базу. А, нужно еще строить базу. А как я его строить, друзья? Кто не знает? Наверное, нажимаю сюда, потом сделаем вот так вот. Все! Это у нас постройка. Easy. Только вот что -то у нас расход. Уго, Это если у вас будет 10 уровень, если что. Плюс Ильянсу, что-то типа того распредели бойца, помогая расширить трени... Трени... тренирую банды. Шикарно, это мой будет завод Блин, вы что, прикололись Реально круто. Только вот, знаете, я тут что-то не собираю. Блин, длинный ролик. О, ладно, всем удачи, макан Я пошел дальше качаться. Классная игрушка. Я пошел играть дальше, дальше, дальше, дальше.